И здравствуйте, дорогие друзья, и извините за то, что сейчас получилось так, что я хотел сделать заправку, и у меня слетела Майнкрафт, э и я вот переустановила новый с отличными шейдерами. Ну вот, э -э суть проста, здесь вы строите обычную коробку как вы захотите, и после этого закрываете ее вот так вот, э любой, который вам понравится. Ну вот, можете осмотреть, я пока полетаю, покажу, вы извините, что так получилось с этой. Вот здесь можно даже сделать второй вход, допустим мне интересно так это потом потрогаем это посмотрим итак вот темнеет ну вот в общем то у нас что-то типа этого получилось а, теперь первое что будет это вот так да это первая остановка а машина подъезжает где-то так что-то мне не нравится ноги ну, давайте поставим на утро да ой как светит ё-моё ну так вот, где-то раз, два, три, 4, Давайте вот здесь вот поставим опять. Нет. Так, три, 1, два, три. 1, два, три. Раз, два, три. Вот даже нормально очень. Так, раз, два, три, 4, Здесь ставим еще. Так, три. Здесь еще три, четыре. Ну, здесь уже не будет, наверное. Не будем делать забыл. Сколько там? По две? Ну вот, в общем-то, что-то получается типа этого. почему по три-то? А, что-то не так и сделал опять. Итак, это было здесь, значит, делаем здесь. Что это? это глюк? Ладно. Будем считать, что это просто глюк небольшой он вроде даже уже прошел да. нет это лишнее а -а -а. ну вот в общем то вот так типа и теперь уже закрываем вот так вот по 4 въезда теперь что нам надо это взять ну это уже чисто для красоты идет. берем забор это на выбор типа что вам нужно Вот так Что-то типа этого Чтобы более как-то украсить Я не знаю, можно Как один чувак делал Положить вверх а... Вот так вот, понимаете, просто Снешок Вы не бойтесь, он не растает. Он тает только от каких-то других. Не помню. Если положить рядом с ним что-то теплое, как светопыль, факел. Ну, в общем, так он ничего не будет. Что-то у меня машины становится. я просто обведу, я здесь не буду особо делать. Но если вы, конечно, хотите, можете сделать. Я просто так, чтобы вот так как это было видно. Здесь, естественно, можно поставить освещение. Вот тут вот. Вот так вот. Так, да, вот так. Помните, как светло. Тут по одной. так как-то вот давайте теперь займемся внутренним местом так Ой. ну не знаю даже пусть это будет просто гладкий песчаник что старый майнкрафт который совсем начал влагать это знаете сколько модов было вообще куча просто в общем мы это уже полегче поедем поедем поедем поедем поедем поедем ты будешь сидеть у нас вот тут вот так вот будешь сидеть наблюдать когда кто-то придет можно даже по идее если это посреди... мне очень нравится кстати вот этот звук ощущение, что кто за -то тобой следит следит вот так вот закрыли да а там мирный житель будет очень прикольно будет сейчас мы мирного жителя туда посадим О, нельзя когда вот так о, принимай, принимай давай, все. Сиди там. Ну, в общем, что-то типа этого. А здесь можно уже так, знаете, украсить просто. Так, вот поставим сейчас. Горшочек, если есть. Горшочки есть, нет? Нет, нет, есть? Есть. Берем вот цветочки просто. Просто так вот. И вот так вот. Так вот просто.. Посадим. ой сломался чем то ну вот вроде вот так вот вроде неплохо так получается так, у нас темнеет ну вот в общем то что то у нас такое получилось что то типа азэс заправки так у меня что то ровно или неровно что мне показалось что здесь неровно так давайте ка я лучше здесь делаем еще один вид. Ты что, заправиться приехал? Не, извини, у нас уже разобрала заправка не работает. Ладно, шучу. <связывание> ну, вот вроде бы так уже будет получше. Да, вот так даже равнее стало. Ну что ж, вот наша заправка. Ой, сколько монстров, ну нафиг. Все. А это у нас ДПС. Ну что ж, вроде вот что-то у нас получилось. Хорошо тут, тут Итак, вот мы построили с вами заправку АЗС. Ждите следующих бонусов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, всем удачи.